Почти 10 лет мы применяем аппарат ПИЗОТОМ для имплантации и сложных хирургических операций. Область применения аппарата ПИЗОТОМ очень широка. Сложное удаление зубов, костная трансплантация, синус лифтинг, реконструкция костной ткани в продонтологии. Основная функция аппарата – разрезание костных тканей с минимальным риском повреждения десны. Использование пьезохирургии позволяет сократить время операции и сделать ее максимально комфортной для пациента. Все врачи, работающие с ПИЗОТОМ, проходят специализированное обучение. Акция помогает нам лучше сделать свою работу для вас. Приходите в клинику Дунай на улице Тамбасова.